Всем здравствуйте. Ворон в кадре. Там Яра в кадре. Хожу, хожу такой, короче, сок береза выставлю, Смотрю, Ворон, кого-то палец стоит. Думаю, наверное, кто-то за нами тоже наблюдает. Недалеко от деревни Яра еще в этом деле неопытная. Ей там все до лампочки она. Ходит, путается. А там, короче, оказывается, козлики идут. Вон там вот тут четыре штуки по-моему я видел, так что вот так вот тут зверь есть. Было наверное штук шесть козлов, все разбежались ворону голову все разбежались то куда? Этот башкой крутит теперь ничего не поймет. Какие небольшие рожки с дал. Яро тогда довольно спокойно в общем тоже косулем относится, не пугается ничего, когда выскакивает поперек. Если мы бежим, она бежит. Если мы останавливаемся, она останавливается. Вот такие дела. Заехали сейчас к одной фотоловушке. Забрали флешку у солнца. Проглядел ее. Сильно косуля активизировалась. Почти, наверное, 3 часа видео. Раз или два Ось подошел. Кабан, по-моему. Вроде, да, кабан был. И все остальное время косули одиночные. По-моему, семья была. И косули, косули, косули, косули. Хотя за этого три месяца одиночная козочка только ходила. С двумя лошадьми, короче, не очень удобно ездить. Где козликов увижу, подойти надо, то что по такому болотинет шумно, сильно Ворона вообще нельзя не привязывать. Он сразу свалит. Яру если оставить, она у меня с веревкой, она к ворону лезет. И все, погуляться душно надо. Могут запутаться. Пока я их вот так вот в стороны развожу, все животные у нас обычно уже убегают. Вот так вот тут. Сейчас поедем до второй фотоловушки доедем. У барсучьей норы. Вроде по времени успеваем, может быть ее переставим. Так, сначала надо яру отвязывать. Тоже напугал, пока к этому шел. Меня козлики увидели, разбежались. они отстали, стоят. Одиннадцатое апреля или десятое. Это уже другой. метрах двухстах сбоку.